А вот последующие будут обладать правами обычного пользователя. Если вам нужно дать права администратора обычному пользователю, смотрите далее. Я покажу несколько способов, как это можно сделать. Для того, чтобы сделать пользователя администратором, в Windows 10 откройте параметры, учетные записи, семья и другие люди. В этом разделе нажмите по той учетной записи, которой нужно присвоить такие права и выберите «Изменить тип учетной записи». В открывшемся окне в поле «Тип учетной записи» выберите «Администратор» и нажмите «Ок». Вот и все. При следующем входе в систему этот пользователь будет обладать правами администратора. А следующие способы подойдут как для Windows 10, так и для более ранних ее версий. Используя для этого панель управления, откройте ее, выбрав меню «Пуск» или впишите в строку «Поиска». Здесь выберите пункт «Учетные записи пользователей» «Управление другой учетной записью». Затем выберите нужную и в открывшемся окне нажмите «Изменение типа учетной записи». Установите отметку напротив «Администратор» и подтвердите свои действия, нажав «Изменения типа учетной записи». После внесения изменений, выбранный пользователь будет иметь право администратора. Еще один способ – с помощью встроенной утилиты локальные пользователи и группы. Для этого откройте окно «Выполнить» с сочетанием клавиш Windows R и в открывшемся окне введите lusermgr.msc. Здесь перейдите в папку «Пользователи» и дважды нажмите по нужному. Далее кликните по вкладке «Членство в группах» и нажмите «Добавить». В этой строке введите «Администраторы» и нажмите «Ок». Затем в списке выберите «Пользователи» и нажмите «Удалить», а затем «Ок». При следующем входе в систему, этот пользователь будет иметь соответствующие права. Еще один универсальный способ это сделать, используя командную строку. Запустите ее от имени администратора и введите команду «Net Users». После чего вы увидите список всех учетных записей. Теперь запомните точное имя учетной записи, которой нужно присвоить право администратора и введите команду Net local group администраторы и имя нужного пользователя, затем «slash add» и нажмите Enter. Затем введите команду netlocalgroup, пользователи, имя нужного пользователя, «slash delete». Здесь нужно указать имя пользователя, которому вы присваиваете права администратора. После этого пользователь будет добавлен в список администраторов и удален из списка обычных пользователей. В некоторых сборках на базе англоязычной версии, возможно нужно будет использовать administrators и users на английском языке вместо администратора и пользователей. А если имя пользователя состоит из нескольких слов, возьмите его в кавычки. Все вышеупомянутые способы требуют наличия прав администратора в той учетной записи, из которой вы будете осуществлять эти действия. А если вам нужно это сделать из учетной записи, которая не обладает такими правами, процесс будет немного сложнее. Нужно будет либо сбросить пароль для учетной записи с правами администратора. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. А затем просто зайти под администратором и воспользоваться одним из ранее показанных способов. Или же, посмотрев указанное видео, дойти до этапа запуска командной строки и воспользоваться способом с командной строкой, о котором я говорил ранее. Также в операционной системе Windows есть встроена учетная запись администратора. Чтобы ее включить, откройте командную строку от имени администратора и введите следующую команду. NetUsers, Administrator, slash, Active, Yes. И нажмите Enter. После введения данной команды учетная запись администратора будет активирована, а чтобы отключить ее, нужно лишь изменить Yes на No. Net Users, Administrator, Active, No. Бывают ситуации, когда кроме такой учетной записи других попросту нет, она является единственной, а причина по которой пользователи хотят ее отключить – это всплывающее уведомление не удается открыть приложение. Это приложение невозможно открыть, используя встроенную учетную запись администратора. Войдите с другой учетной записью и попробуйте еще раз. В такой ситуации вы можете создать новую запись с правами администратора. Как добавить учетную запись, смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании, а затем отключить встроенную. Но помните, что если вы долго работали в этой учетной записи, при отключении все документы фото и видео, которые находятся в системных папках этого пользователя, станут недоступными. Поэтому прежде скопируйте их в другое место. Создайте новую учетную запись, присвойте ей право администратора и перезайдите в систему. После этих действий вы сможете использовать свою операционную систему без ограничений. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.